Ралли-марафон Шелковый путь преодолел 8 этапов из 10. Позади остались Астрахань, Грозный и Листа и Волгоград. Так что сейчас караван пилотов держит путь на Москву. Как уже рассказывали новости с колес, марафон этого года оказался местом удивительного камбэка. После 27-летнего перерыва заводская лада Нива, подготовленная для рейдов, вернулась на гоночные трассы. Правда, первая половина гонки оказалась не слишком удачной для культового внедорожника. И досадная поломка прочно удерживает российский экипаж на четвертом месте. Хотя в классе Т2 до этого Воронов загороднюк удалось выиграть уже 4 этапа из 8. Три дня подряд из Грозного Валесту и Волгоград пилоты «Лады» показывали лучшее время. И это при том, что, согласно регламенту, участникам пришлось своими силами обслуживать «Ниву», используя лишь инструменты-запчасти, взятые на борт. За весь этап у нас вчера ничего не сломалось. Мы только превентивно поменяли вчера здесь, на этом биваке, где не было ни одного механика, сами шаровые. Проверили масло, проверили, протянули подвеску и все, отправились спать. Вообще, чем надежнее становится машина, тем быстрее пилоты из Санкт-Петербурга. На восьмом спецучастке из-за листы Волгоград Ворнов более чем на час опередил ставшего вторым Мирдана Тойлыева. Впереди скоростные прохваты от Волгограда до Липецка и от Липецка до Москвы. Правда, есть опасения, что отыграть потерянное ранее время петербуржец попросту не сумеет. Зато команда наберется столь необходимого опыта. Просто мы все сейчас понимаем, что автомобиль еще сырой, да недостаточно было тестов перед такой серьезной гонкой, я считаю, потому что гонка жесткая, убойная, очень сильно достается автомобилю, и, конечно же, наверное, нужно было протрясти его жестко заранее до старта ралли-марафона «Шелковый путь». Впрочем, в автоспорте особенно вредно использовать сослагательные наклонения. Поэтому сейчас первостепенная задача коллектива – финишировать, попутно получив статистику ходимости деталей машины. У команды нет понимания, сколько ходят запчасти именно в жестких условиях ралли-рейдов. Автомобиль построен идеально, автомобиль очень хороший, но, к сожалению, не мы пока не понимаем, сколько ходит та или иная запчасть боевых километров. В любом случае, команда «Лада Спорт Роснефть» довольна своим участием на шелковом пути. Довольны и зрители, которые искренне рады видеть культовый внедорожник марки «Лада» среди многочисленных иномарок.